Приветствую вас на канале Максима Черепана о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем преусадневный участок с домом. Преусадневный участок 4 сотки земли, он находится на территории города Краснодара с краснодарской пропиской. Вот. На ростовском шоссе 14 километр. Итак, дом 155 квадратных метров, участок 4 сотки земли с садом, плодоносящие деревья, слива, груша. По-моему, еще одна слива. Здесь вот был абрикос. Дом полностью построен из кирпича. Облицовочный кирпич, забутовочный кирпич на фундаменте ленточном, плюс плита армированная лежит сверху. Подготовлен к ремонту. Дом в хорошем состоянии. Мы сейчас внутри его зайдем. Пойдемте посмотрим при участок. То есть дом посажен. В угол участка. Здесь еще достаточно много места для ведения приусадебной жизни. Можно разводить деревья, поставить беседку, поставить баню. Отдельно столб электричества подведен. В дом заведено 10 кВт электричества. К дому, у дома отопление за счет на сегодняшний день, за счет котла, который работает на дизельном топливе. Мы потом зайдем в котельную. За домом есть э, э, место для э, размещения газовых баллонов в которые можно сделать э, плиту газовую да? и вот у нас емкость для дизельного топлива которая два э, куба то есть ну, там 2000 литров получается сюда мы входит можно на зиму этого хватит вот пойдемте посмотрим стороны обойдем здесь располагается скважина скважина 30 метров глубиной поставить очистное сооружение виноград дома также уже есть ну, опять же с этой стороны вот она у нас получается емкость И здесь вот котельная. Котельная вынесена, сделана отдельно. Вот он, дизельный котел установлен. Плюс установлен электроводонагреватель на горячую воду, холодную, в доме. Насос, расширительный бачок, канализационная система. У дома есть свой собственный септик, канализация, который у нас располагается ну, емкостью в 10 кубов. Пойдемте в дом. К дому, еще раз повторюсь, подведено электричество. Вот он, счетчик уже опломбированный, установлен. Заходим в дом. В доме проведена максимальная предчасовая подготовка, то бишь э, очень хорошая качественная разводка. Отопление по дому произведено, электросети. В доме установлен стабилизатор напряжения на 10 кВт. Автоматы по всему дому. Электричество разводилось здесь по потолку, вот так вот. Есть споды на освещение на э, лестнице, на потолке и вот вдоль лестницы по низу там два окна дополнительных. Это у нас зона прихожей. Есть место для хранения под лестнице Установлено прямо мы с вами выпадаем Здесь у нас Ванная порядка 6 квадратных метров, свое собственное окошечко, выводы под воду, выводы канализационных трубы. Здесь у нас зона гостиной отделена от зоны кухни, небольшим таким вот эркером. Зона кухни где-то порядка 18 квадратных метров, вот такая вот с окном. И зона гостиной с эркерными окнами, здесь порядка 23 квадратных метров. Электрическая разводка по дому произведена, достаточно достаточное количество. доме уже установлено. Пойдемте посмотрим на второй этаж. На второй этаж лестница ну, достаточно удобная, Бетон, бетонированная. Да? Перекрытие второго этажа. Здесь идет трехслойный утепитель. И пароизоляция проложена, металлочерепица на крыше установлена. Электрическая разводка произведена. Достаточно хорошая штукатурка в стен. Можно смело клеить обои, потом натягивать. Либо натягивать потолки, либо подшивать гипсокартоном. На втором этаже небольшая зона, ниша для гардероба. Есть ванная комната. Здесь в ванной комнате. Можно установить небольшую дешевую кабину и унитаз с раками. И три комнаты, три спальни. Спальня где-то порядка 14 квадратных, 17 квадратных метров общей площадью, такие вот они. Основной скос приходится дальше и вот в принципе абсолютно не мешается, полностью входишь здесь, не, не задеваешь. Вот электроразводка повторюсь по дому произведена хорошо топительные приборы установлены здесь комната где-то порядка 20 квадратных метров она квадратная с небольшим скосом на входе да <coughs> вот если смотреть она вот достаточно большая и окно есть выводы под электро под систему установлена, разводка, еще повторюсь, электричество произведена. Здесь, оштукатуренные а стены, использовалась сетка специальная, для которой удерживает штукатурку от рассыхания, от трещин, что позволяет э, дому ну, быть теплым, в то же время не трескаться штукатурки. Это очень редко кто использует. Дом строили для себя. В этой комнате где-то порядка... 14 квадратных метров есть выемка, 10 вот здесь вот, там лестница проходит. Так, вот, три спальни, еще раз повторюсь. Дом продается за 3 миллиона 600 тысяч рублей. На участке 4 сотки земли. Общая площадь дома 155 квадратных метров. Документы на дом и на землю готовы. Можно покупать и ну, оформлять на себя уже как собственность сразу прописываться. Вот так вот.